Разработчик БАЗ-200 назвал его преимущество в энергооруженности над другими БЛА. Новые беспилотники отличаются оптимальной скоростью для мониторинга, а также возможностью зависания беспилотные летательные аппараты вертолетного типа. Такие как новейшие БАЗ-200, имеют значительно большую энерговооруженность, чем мультикоптеры. И в отличие от БЛА самолетного типа оптимальную скорость для мониторинга. Об этом сообщил ТАСС руководитель направления маркетинга и продаж дирекции программы «Беспилотные вертолеты НЦ» в Миле Камов холдинга «Вертолеты России» Алексей Мамотько. Наше главное преимущество над мультикоптерами – энерговооруженность. У электрических двигателей время полета чуть больше 30 минут, иногда до часа, а у БАЗ 204 часа. Мультикоптер поднимает до 10 килограммов, мы поднимаем 50 килограммов и тем самым можем выполнять функции носителя для более производительных навесных систем», — сказал он. По его словам, в отличие от беспилотников самолетного типа БАЗ-200, выполненный по классической вертолетной схеме, имеет оптимальную для мониторинга скорость полета. Производители навесного оборудования говорят, что от 40 до 70 км в час — оптимальная скорость полета для работы оптических систем. И именно при этой скорости полета можно наиболее эффективно выполнять мониторинговые миссии, — отметил он. Также по его словам, одним из преимуществ BlaBus 200 является возможность зависания. Уникальная функция при выполнении мониторинговых работ, когда можно зависнуть и более подробно рассмотреть источник утечки, очаг возгорания или просто обстановку вокруг в зависимости от задач, — добавил Мамотька. Беспилотник БАЗ-200 производства холдинга «Вертолеты России» является комплексом вертолетного типа с внешним пилотом. Его максимальная скорость — 160 км в час, коммерческая нагрузка — 50 кг, а продолжительность полета составляет 4 часа. Может использоваться для мониторинга местности в темное и светлое время суток. Для обнаружения объектов и слежения за ними, а также передачи видеоинформации видимого и инфракрасного диапазонов впервые БАЗ-200 был показан на авиасалоне МАКС-2021. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей. Ставьте лайк и жмите колокольчик. Рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.